Потому что вот сейчас вот вы меня требуете маску одеть, правильно? правильно. А угроза возникновения чрезвычайной ситуации существует сейчас на данный момент? Угроза вот здесь вот? Ну это требование. Ну значит есть угроза? Конечно, едет. Конечно, едет. Конечно, едет. Конечно, едет. Есть угроза. Вот все. Точка. Мне от этого больше ничего не надо. Угроза существует, возникновение ситуации. Тихо существует что существует, что существует. Существует на данный момент. А? Вы обязаны исполнять закон по устранению этой угрозы, сообщить в МЧС, оградить эту территорию флажками, эвакуировать всех людей и сотрудников. Обязаны или нет? Ну как это так? После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать Это возмутительно! Вот кто ко мне сейчас обращается конкретно? Вы же знаете, кто? Ну, фамилию мне надо, имя, отчество. Это для интернета, что ли? Да. Зачем? У меня вот есть номер пожалуйста. Ну тогда не для интернета, скажите. Для вышестоящей инстанции. Ну, выключите камеру, я вам представлю. Потому что вот сейчас вот вы меня требуете маску одеть, правильно? Правильно. А угроза возникновения чрезвычайной ситуации существует сейчас на данный момент? Угроза вот здесь вот. Это требование. Это требование ну значит, Есть угроза? Конечно, есть есть вы... угроза. Вот вы... все, точка. Мне от этого больше ничего не надо. Если вы требуете от меня одеть при возникновении угрозы, я вам сейчас оставлю заявление письменное, чтобы вы, во-первых, ну сейчас сначала устно скажу, оповестили органы МЧС, поставить ограждение, Обеспечить проведение эвакуации сотрудников и граждан. Вы же сказали, что сейчас есть угроза. Обеспечивайте закон, исполняйтесь. Вы не хотите сами закон исполнять, от меня требуете. Так не бывает. Это не мы требуем. Сейчас-то сейчас ваши требования. Вот обеспечьте это все действия. Я сейчас подам вот на... Не для всех. Сейчас вы конкретно для меня его это, это выставили это требование. Вам, я... вам сложно надеть по уши маску? Ну, причем тут сложно, не сложно, а есть законы. Сказали, это цитадель, где царит не закон не или нет. А мы тут не сами не нарушаем не законы. Не Зачем не это, не надо? это надо? Давайте соблюдать их. Соблюдайте вот этот закон, ставьте ограждение. Если вокруг суда есть угроза, вызывайте МЧС. Пока не подтверждено факт угрозы, я маску надевать не собираюсь. Либо подтверждайте факт угрозы, либо нет. Ладно. ну или после 26-го, вот в это время, да, да? Да, Все хорошо. Нет, вы это оставляете, его оформят, вы придете и получаете. А, вот Ну, конечно. Все, хорошо. хорошо. Все. Спасибо, да. до свидания. Примите заявление, пожалуйста. Давайте. Это как-то... Ножносному лицу, домьянки... Ты его да. Вверх. да, да. Ну, приходится, говорить. приходится. Я Нет, же... извините, но вы пишите тогда в Тагилстроевский район. У нас организация, понимаете? Организация. А то есть шапочку поправить? Конечно. Да? Ну давайте вот вас. Я ваше лицо не буду снимать. Мне штампик надо сфотографировать. Ну, я вы немножко подождите, пожалуйста так, хорошо? Сейчас я подойду А что там? Мне нужно запрос на предоставление решения суда и полиции. Слушай Маску деньги, пожалуйста Одета? Нет, она у вас неправильно одета Смотрите, одета Маску у вас одета, неправильно Одета Маску деньги, пожалуйста Одета Это законная законное требование сотрудника полиции Хорошо, да, знала никакого закона Федерального закона о полиции. Полиции, там есть про маску что-то? Как правило. Ну, требования законные. Ну, требования законные. На основании какого закона? Федерального закона о полиции. Если вы отказываетесь у ну, ты... вас будет на юридической силе средства. что сделать? Отказывайтесь одеть маску. В законе такое есть? У нее законные требования. Ну, маска одета? Нет, она у вас неправильно одета. Тогда покажите закон, как она должна быть правильно делать. Постановление губернатора у нас есть. Покажите. Незнание закона не освобождает вас от ответственности. Так, в соответствии со статьей 24 Конституции, требую показать постановление с живой подписью губернатора, раз вы на него ссылаетесь. Я вам еще раз говорю, незнание закона вас от ответственности не освобождает. Хорошо, вас тоже. Конституция у нас для всех равна или нет? Да. Но. По Конституции вы обязаны предоставить документ. Вы маску наденьте? Ну а вы выполните Конституцию. Что трудно вам А вам трудно документ предоставить? Я же почему-то в маску Ну, Вы почему-то маску не для всех. Скажите, сейчас на данный момент угроза возникновения чрезвычайной ситуации присутствует здесь? Здесь присутствует... в маску вы оденьте. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации присутствует согласно постановлению. В 2017 правительство маску одевают только в случае угрозы возникновения суждения ситуации. Она здесь присутствует угроза возникновения существенной ситуации. Что вы меня слышите маску оденьте. Обязанность одевать маску только при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации. Угрозы сейчас существуют или нет? Ну скажите мне просто о двух словах. Существует угроза или нет? Маску оденьте. Так, Господи, мы Правильно. снова должны. Угроза существует в ситуации? Как что существует? А. Существует на данный момент. А? Вы обязаны исполнять закон по устранению этой угрозы? Сообщить в МЧС, оградить эту территорию флажками, эвакуировать всех людей и сотрудников обязаны или нет? Если вы только что заявили на камеру, что угроза существует, исполните, пожалуйста, закон, позвоните в МЧС, оградите все флажками, эвакуируйте людей. Строю, знаете, правильно? Ничего не знаю, первый раз от вас слышу Вот от вас первый раз, вы говорите какой-то указ Я говорю, предоставьте, вы его не можете предоставить живой подписью Потому что его нету, вы в этом прекрасно знаете Что нет никакого указа подписанного Значит вы отказываетесь? Или вы... Нет, нет, отказываюсь. маска одета, вот смотрите Маска одета, она нормально одета нет. В указе что написано? Использует, правильно? Вы сами закон не исполняете вы подошли ко мне обратились, как вас зовут, Мы не знаю, кто вообще ко мне обращается? Бандит какой-то в черной форме. По требованию гражданина, если я к нему обращаюсь, ну? я покажу служебную. Миссию. Ну подказывайте, требую. Требуйте меня показать служебную. Миссию? Да я, во-первых, вы не представились, ничего, что за дела-то, вы сами нарушаете закон, от меня требуете какой-то законности, вы что творите По гражданина. Вы я нарушили закон я... уже трижды, трижды, я даже четырежды. Не Почему не представились? Это нарушение закона. Пункт 5 дело, статьи, а, статьи 5 о полиции. ФЗ 3. Пожалуйста, представьтесь. Представьтесь. Начнем с ваших нарушений сначала, а потом к моим перейдем. Нет как нет? Вы только что уже полчаса не представляешь, со мной общайтесь. полиции 19 часть. Минуточку можно до полного знака? До снимать, полного нет. знака, я не буду снимать. Тем более, как его нельзя снимать, если деятельность полиции гласно. Вы посмотрите. Палец уберите, я посмотрю. 24, 1 апреля. Лу отсвечивает. Ну, отсвечивает. Дайте мне ознакомиться, в конце концов. Я не прочитал. Я не прочитал. У нас не будете? Да, она одета, вы что, не видите? Неправильно одета. Как правильно? Покажите мне документ, как правильно ее одевать. Покажите, ну что вам трудно? А вам трудно маску надеть? Мне не трудно, она одета, маску я одета. Покажите документ, оградите все флажками, укажите людей, исполняйте закон. Первый, первым трудности, в трудности в исполнении закона вашего, вами. Вами, в первую очередь. Вы понимаете, что я-то исполняю закон, вы не исполняете его. Я вот сейчас. И уже и листочек попросил. Мне надо написать на других сотрудниках, которые бездействуют. Вы тоже бездействуете и сейчас. Вы не вызываете МЧС. Почему вы не вызываете МЧС, если есть угроза возникновения чрезвычайных Я же вам доходчиво объясняю. Доходчиво. Надеемся, что соответствующие правоохранительные органы будут считать данное видео, официальным обращением, о противоправных действиях и примут соответствующие меры для привлечения виновных к ответственности.